Здравствуйте, меня зовут Олег Бубришов. я являюсь, наверное, счастливым клиентом и довольным клиентом компании «Красный апельсин». Выбирал компании строительные очень долго, наверное, тщательно, и в итоге осталось всего три компании. Из трех компаний я остановился именно на компании «Красный апельсин». Что меня взяло? То есть расположило к этой компании это, наверное, все-таки ну, в первую очередь менеджер проекта Евгений, который смог ответить на все мои вопросы подробно. Если были такие вопросы с моей стороны, к которым он, так понимаю, не был готов, всегда брал паузу, готовился тщательно на этот вопрос и предоставлял мне исчерпывающую информацию. На этапе подготовки, проектирования дома, э, хочу сказать, что мы проект переделали раз десять. Последние два раза, это уже когда дом уже начал строиться и когда мы уже залили фундамент, мы внесли последние правки, по крайней мере, по первому этажу. И что приятно удивило, это не встретило никаких э, отрицательных или других э, негативных эмоций со стороны э, персонала компании. Это второй, скажем так, окончательный проект, который э, мне понравился. Изначально дом был, планировался... Первый этаж – это газобетон, второй этаж – деревянный, полностью перекрытие второго этажа и стены. Но ну, Со временем пересмотрелся, пересмотрелся сам проект по желаниям и сделали полностью дом из газобетона с железобетонными перекрытиями как на второй этаж, по второго этажа, так и балки, оконные и дверные балки. Дом сам чуть больше 170 метров, общая площадь, двухэтажный. На всех этапах проектирования, расчет материалов, планировки всегда персонал выдерживал все мои напоры в плане количества вопросов. Сам коллектив компании «Красный апельсин» он настроен именно на то, чтобы построить хороший и Красивый объект, это ну, не, не выходит за рамки, скажем так, заработать быстрые деньги и уйти из объекта. А именно э, объект, неважно какой он, простой, там, с ровными стенами или какой-то сложной конфигурацией, они подходят к этому делу именно творчески и с какой-то, наверное, любовью к своему делу. Поэтому э, приятно любить работать с такими людьми. Вот. И также хочется отметить ребят, которые уже своими руками занимаются непосредственно стройкой, которые делали фундамент, стены, что работают с большой самоотдачей, подходят к делу не только так сказать, с совестью, ну, но и с какой-то любовью. Такое ощущение, как будто дом строит именно для себя. Все качественно. Классные какие-то моменты, которые мне не нравятся и на которые я, в принципе, понимаю, что можно закрыть глаза, я их пропускаю. Но ребята все равно это переделывают, даже если я говорю, не надо этого переделывать. Ну, видно, что делают не на авось, а так, чтобы сделать и уехать с объекта, а именно качественно, как будто строят для себя. Ребята молодцы, и за что им отдельное спасибо. На площадке всегда чисто, материалы всегда приходят вовремя, в том количестве, которое мне нужно, ничего лишнего, никаких недостач. Вот, поэтому и сметчики, и закупщики работают на высоте. Собственно, большое спасибо всему коллективу компании «Красный апельсин».